Уважаемые читатели коллеги, добрый день. воскресенье 11 часов и я с вами, профессор Пучков, в прямом эфире, как всегда. У нас сегодня будет совместный прямой эфир, который я хочу провести с нашим руководителем Центра пластической и эстетической хирургии и косметологии Дмитрием Александровичем Зиминым. Вот, это врач высшей категории, который великолепно, прекрасно оперирует. Огромное количество всевозможных пластических оперативных вмешательств. Мы долго с ним уже работаем вместе, проводим симультанные оперативное вмешательство И одновременно на хирургии, и одновременно в пластической хирургии. И хотелось бы сегодня как раз поговорить на эту тему. Вот он мне уже направляет запрос. Сейчас, секундочку, я на него буду... поднять эту тему, познакомить вас с этим доктором, свою аудиторию, обсудить вопросы как раз женского и здоровья, и красоты, да, и каким образом мы можем повлиять на это все состояние. Вот как раз Дмитрий Александрович уже у меня на экране. Добрый день, приветствую вас. Я смотрю, вы тоже, так сказать, в трудах в воскресенье, да, как и я, вот. Но наши пациенты нас всегда ждут, и я думаю, они всегда с нами, и уже вот достаточное количество людей присоединяется для прямого эфира. Дмитрий Александрович Зимин – это руководитель отделения Центра пластической и косметической хирургии Швейцарской университетской клиники, Центр косметологии. Вот. Также мы там занимаемся еще и эстетической гинекологией, да? То есть это огромный большой спектр врачей, которым Дмитрий Александрович руководит как пластический хирург. Но надо еще отметить, что у нас есть и косметологи, которые занимаются и лицом, и телом, да? и гинекологи, которые занимаются эстетической гинекологией. Вот, и я думаю, что мы в одном прямом эфире, конечно, все это не охватим, вот, но мы начнем постепенно, так сказать, осваивать эти темы, мне хочется познакомить вас с этим огромным разделом работы, который, ну, по крайней мере... Три прямых эфира, я думаю, что мы посвятим этой проблеме. То есть, это будет у нас пластической эстетическая хирургия, это будет косметология а, в рамках отдельной специальности, да, и люди приходят, условно говоря, с улицы со стороны для решения проблем своих. Это косметология, а, так сказать, в рамках предоперационной подготовки и послеоперационного введения пациентов и улучшения результатов хирургического лечения, как раз эстетической пластической хирургии, и это отдельно эстетическая гинекология, опять же она замешана с хирургией, то, -то, то есть это огромный большой раздел, который мы сейчас активно внедряем, осваиваем, и я думаю, что вот как раз на эти три раздела минимум можно будет остановиться и посвятить им прямые эфиры. Дмитрий Александрович, вам слово, я очень рад, что вы со мной, и, вот, и мы, по-моему, проводим с вами прямой эфир впервые, хотя работаем уже, так сказать, практически два года вместе, вот, но, ну, видимо, как раз наступило время, есть чем поделиться, есть о чем рассказать нашим слушателям. Вам слово. Константин да, добрый день. Я... Доброе утро. Да, Это еще, еще утро, поэтому я рад приветствовать вас, безусловно. Вы так меня представили, что прям волнение меня переполняет. Чувство ответственности. Потому что быть в прямом эфире с профессором Пустяковым, а самое главное, работать под вашим и с вашим участием, это, конечно, большая честь. Я, кстати, посмотрел тут очень много наших пациентов, которых мы Успешно вместе прооперировали я... всех а, уже знакомых и всех а, вновь а, вновь а, значит знакомящихся со мной в том числе рад приветствовать. А, действительно в нашей клинике а, центр пластической реконструктивной эстетической хирургии и косметологии, где мы оказываем помощь, по, используя все возможности сегодняшнего дня, и безусловно вот эта серия презентирований, которую Константин Игоревич проведет, и я значит лично поучаствую в каждом из них в подготовке, в планировании с косметологами, с гинекологами и так далее. Это действительно на сегодняшний момент сильная, молодая активная, высокопрофессиональная команда, которая может дать нашим с вами пациентам то, что в принципе наша специальность должна дать в 21 веке. Это касается и условий гинеки, это касается и кадровой составляющей нашего центра, это касается и услуг наших, и возможностей подготовки, реабилитации и так далее. Поэтому, конечно, вот эта мощь, которую мы с вами сегодня имеем, может меня не радовать, потому что я живу, я живу своей работой, я живу своей специальностью, поэтому, видя такой успех и такое ощущение, внутреннего комфорта пребывания в клинике, оно, оно, естественно, восхищает. Я думаю, что пациенты, кто уже был у нас, они, безусловно, согласятся со мной 100%. Вот, поэтому все эти прямые эфиры мы, безусловно, проведем, все это сделаем, поделимся опытом. Если у пациентов будут какие-то вопросы дополнительные, они всегда есть эфира, у нас есть, ну, на мой взгляд, два таких уникальных момента, которые не каждая клиника может похвастаться. Это отдельная телефонная линия, которая выделена специально для пациентов по пластической хирургии, косметологии и эстетической гинекологии. Это персональный менеджер Ольга, которая занимается ведением. Это не моя помощница Ольга, то есть это еще одна Ольга. Да, да, да. Это а можно может... кстати сейчас сразу телефоны может быть Конечно. телефоны да, по которым можно дозвониться проконсультироваться и насколько а, очно, ну, я имею в виду, с вами связаться, а, так сказать, дистанционно, чтобы вы по, поучаствовали, если какие-то онлайн там всевозможные консультации, да, на электронку написать. Там. Вот сейчас это, может быть, вначале озвучить, и я попросил бы, чтобы раза три, может быть, за прямой эфир, вы еще раз это э, сказали в кадр, вот, ну, и плюс мы обязательно это при оформлении прямого эфира, я, кстати, напомню о том, что он будет сохранен у меня в Инстаграме, он будет Сохранем Дмитрия Александровича в, в Инстаграме. Я обязательно копию сделаю в ВКонтакте. Вот, Дмитрий Александрович копию сделает у себя. Да? То есть это будет на сайте. То есть вы всегда можете этот прямой эфир пересмотреть. Но очень важно вот эта вот онлайн-связь пациента и а, врача. Как ее можно осуществить? Значит, по поводу отдельной телефонной линии. Да, это действительно специалист, который полностью владеет всеми возможностями. Может ответить на процентов вопросов пациентов, телефончик э, персонального менеджера 8962 девять 9497 Достаточно просто, удобно запомнить, мы действительно много раз еще это продублируем, я в процессе прямого эфира об этом много раз скажу. А, значит, по этому телефону можно позвонить, задать все вопросы, и, что самое главное, выйти на связь со мной в том числе. Значит, у нас на сегодняшний момент в клинике э, предусмотрен вариантов общения с доктором возможные. Значит, самый, наверное, такой притягательный вариант это возможно на электронную почту. Личную электронную почту. Моя личная почта Дмитрий Зимин, 029, ком. Мы тоже об этом скажем в контексте прямого эфира. Можно сделать, Можно написать, можно поделиться своей проблемой, ваши фотографии, задать... У вас вопросы я обещаю что время я обязательно прочитаю я это делаю там лично я прочитаю ник я отвечу мы можем с пациентом вступить в такую очень интересную переписку которая может в очень визит в клинику да, Пациент действительно запланирует возможную какую-то коррекцию мы с удовольствием его в клинике встретим и окажем помощь и полное содействие с нашей стороны Значит, для пациентов, которые живут либо в Москве, либо в московском регионе, либо те пациенты, которые приезжают в Москву отдохнуть, действительно очень много, они совмещают возможность погулять по столице и посетить нашу клинику, есть возможность консультации. Я консультирую фактически в режиме 4 на 7. С Ольгой можно связаться с менеджером пластической хирургии. Она выберет удобное для вас время, вы приедете в клинику, познакомитесь с клиникой, познакомитесь со мной лично, с Ольгой в том числе, и возможность точного общения, причем ну, это такое общение, неограниченное по времени, поэтому я всегда стараюсь вникнуть в проблему пациента, максимально, насколько я могу ответить, что пациент... после моей консультации у пациента не было медицинских вопросов никаких. Вот. И ну, сейчас идеология, идеология совпадает с вами, поэтому моя аудитория с этим знакома, что я лично отвечаю тоже в Инстаграм, и в ВКонтакте, и на электронку, может быть, не так быстро, как хотелось бы. Кто-то попадает быстро, да, кто-то приходится день вас ждать, но мы хирурги, вы и я, да, мы работаем в опер оперблоке, то есть я всегда говорю, сделайте скидку на, на, на это, да, мы не блогеры. вот. А еще, кстати, о том и наша наша клиника, да, это швейцарская университетская клиника, располагается в городе Москве, вот, то есть, как бы это самый центр, вот, и всегда вы можете к нам обратиться. Я думаю, что нам надо, пора переходить к сути, а то время у нас идет. Давай. Да, значит, мы, мы начнем с чего? То есть, у нас с вами три основные зоны есть, да, так сказать, мы всегда, которые интересуют женщину. Ну, прежде всего, это лицо, это грудь, это тело, да, так сказать, живот, бедра, вот. С чего мы начнем с вами? То есть, о чем мы поговорим? Я думаю, что мы начнем с того, что мы можем пациентам на сегодняшний день предложить и дать возможность выполнения самых современных операций во всех частях тела организма. И это не говорит о том, что это все как бы аккумулируется в одном лице, допустим, в моем лице. Да? Я могу сказать честно и открыто, что я не занимаюсь пластикой, да? но у нас есть доктор, который этим направлением занимается. Он с огромным удовольствием участвует в работе нашей команды, очень известный популярный доктор. Он занимается только ринопланом, это его конек, поэтому вот это в плане, скажем так, организации нашей внутренней работы. Я думаю, что есть смысл начать с потому что это, скажем так, видимая часть, и это та зона, где, ну, скажем так, каких-то ошибок, недочетов и долгой реабилитации быть, ну, не должно. Не да? должно. Надо стараться делать так, чтобы максимально реабилитировать естественно, если говорить сразу о реабилитации, конечно, это зависит от объема выполненной операции. Значит, какие наши возможности на лице на сегодняшний день? Это сочетание открытых классических и эндовидеохирургических вмешательств. Я могу сказать, на лице. Да, на мы о лице говорим. Да, да, да. Я могу сказать с огромным удовольствием, что 100% операций в области верхней и третьей лица – все мы выполняем энд... эндосклерозы. Это маленькие прокольки в волосистой части головы, которых в последующем не видно совсем. И через эти маленькие доступы мы можем фактически, мы можем обеспечить себе возможность работы с верхней третьей лица и со средней третьей лица. То есть две трети лица, все что выше верхней губы, оно подвластно нашему воздействию, нашим, нашим каким-либо манипуляциям. И мы, мы не видим каких-либо ситуаций, мы не видим показаний, которые бы заставили нас заходить в эти отделы лица, открытый коронавирусным доступом. Mm -hmm. это, уже, это уже действительно в прошлом, мы это делаем, мы это успешно делаем. Здесь две состоящие успеха. Первое это, значит, это возможности доктора, да, знания на анатолийского там каких-то техник у нас есть уже с опытом наработаны авторские подходы мы имеем скажем так особенности возможности которые имеем только мы с учетом нашего достаточно большого опыта и вот это все а и естественно оборудование вы я думаю что меня в этом плане поддержите когда ты работаешь эндоскопически и когда лишь реальную картину высокоточную, очень цветную, да, адекватную, условно, это дает тебе колоссальные возможности, а на лице это очень тонкие, это очень нежные структуры, это и судистые структуры, это и нервные структуры, которые мы должны выделить очень аккуратно, сохранить. В принципе, для этого мы эндоскопию используем, для того, чтобы очень-очень точно да, по нерву пройти и его, значит, диссекцию выполнить. И Я, может быть, уточню для нашей аудитории. Они много смотрели фи э фильмов о лапароскопии, там, по гистроскопии. Значит, это примерно то же самое. Да? Если мы говорим с вами всегда, лапарос ⁇ это с греческого живот, поэтому лапароскопия ⁇ это осмотр брюшной полости через маленькие проколы, торакоскопия осмотров грудной полости гистероскопии, да, осмотр полости матки с помощью эндоскопической техники, артроскопии, это мы вот как раз, в прошлый прямой эфир был, это осмотр сустава и выполнение оперативной вмешательства, то здесь эндоскопия, это такая же эндовидео, Техника – это тоненькие оптические системы, это отдельные проколы с инструментами, и как раз плюс эндоскопической техники на лице, то есть это увеличение картинки в несколько раз, до 10-20 раз, четкая абсолютно визуализация, и здесь фишка вся в чем, то есть это именно орган, опять же, хирургия, которая направлена на сохранение самых мелких веточек, нервов, То есть, насколько я понимаю, это вот правильно. И с помощью эндоскопической техники не то, что мы, с одной стороны, не имеем шрамов, больших и разрезов на лице которые скрывать надо где то в волосистой части там, головы да? но мы еще и сам хирург визуализирует может все структуры тонкие которые проходят на лице а это очень важно для сохранения мимики для сохранения живости лица чтобы оно выглядело живым свежим не просто натянутое в виде маски определенные да, с повреждением окончаний нервов, да, но и выглядело живым, хорошим, мимическим, вот так вот, извините меня, да, но чтобы оно играло, то есть, чтобы оно было для женщины, это очень-очень в данной ситуации важно. Я просто хочу уточнить и пояснить, в чем эндоскопия отличается от обычной открытой, от открытого оперативного вмешательства на лице. Извиняюсь вам опять словно. Безусловно, это так, да, и а, меня часто пациенты на консультации спрашивают, ну, значит, вот, а, мы там планируем какие-то объемы большие на лице и так далее, и меня... А, 100% сто процентов пациентов задают мне вопрос, а это опасно, да если далее да. я всегда говорю такую фразу: что лицо лицо и шея это одна большая, сплошная, опасная зона. Потому что куда вот пальчик не поставь, везде какая-то есть важная структура, которая отвечает за работу той или иной мимической мышцы. Мимические мышцы это мимические мышцы, это большой массив мышц, четыре слоя, которые отвечают за наши с особенности лица, за, наши, за нашу возможность моргать, э, говорить там и так далее, какие-то эмоции исполнить. Поэтому, да, вот эта эндовидеохирургическая техника, которая имеется в нашей клинике, причем э, ну, эндовидеохирургическая техника бывает тоже разная, мы с вами это знаем, да, и мы говорим о том, что мы используем ту технику, которая действительно позволяет максимально визуализировать, и вот у меня иногда складывается ощущение, что как будто я там нахожусь в тканях, Иду по этим тканям и делаю то, надо. Настолько это удобно, комфортно. У меня есть опыт на эндовидеостойках разного, скажем так, поколения разного производства, поэтому мне есть с чем сравнить. Действительно, мы можем это делать, мы можем это дать нашим пациентам. Вот. Это что касается вот эндоск... эндоскопических операций на лице. А, да, они должны быть, их надо использовать. И, ну, в процентов ну, опыт в случае о операциях, наверное, надо... Что вот. мы в основном делаем с лицом? Скажем, у молодых женщин, да, вот какая-то есть определенная группа, я думаю, у вас да. градация, у женщин среднего возраста, у женщин почтенного возраста, да, вот что да. в основном, какие проблемы есть и как мы их решаем? А вот как раз оно так и делится. Мы э, очень часто эндоскопические операции, да, по коррекции верхней трети лица, то есть это, это подъем бровей, это некоторые зоны для того, чтобы подчеркнуть куловую область и так далее. Вот этот объем операций чаще всего мы и выполняем у пациентов где-то от 30-35. Да? Потому что одним из самых первых проявлений возрастных является гравитационный ПТОС в верхней трети лица. А следствием этого ПТОС опущение бровей и молодые пациенты молодые девушки они приходят ко мне говорят, ну, Саныч, вы знаете вот все как бы вроде как хорошо но взгляд какой-то не тот давайте сделаем грустный. взгляд да. грустный тяжелый да да да да, да. И, давайте да. сделаем и мы как раз с пациентами а почему они так говорят а потому что блефаропластика на слуху да блефаропластика блефаропластика это такое обзорное как бы понятие которое к не дает понимание да, того что мы можем получить. И, естественно, мы с пациентками начинаем общаться, начинаем а, такую очень огромную дискуссию, мы идем с ними к зеркалу, я что-то показывать, там, поднимать и так далее. И пациенты мне говорят, когда я очень деликатно, они мне говорят, да, вот это то, что я хочу и mm -hmm. нужно. Mm -hmm. это mm -hmm. не я обращаю на этом внимание. да. Поэтому детальный разбор жалоб пациента и пожеланий очень-очень для понимания и плана. Вот. А следующая категория пациентов это, ну, скажем так, действительно средний возраст. Да? у пациентов есть жалобы и от пациентов более молодого возраста, и может быть в силу особенностей страны есть какие-то гравитационные значимые изменения. Можно я сейчас прерву на одну секундочку. Мне написали «збо... сбой в эфире, а что плохо слышно, если можно Прокомментируйте мне сейчас те, кто слушает нас. Или, да, или пропало изображение, или что-то. То есть, можно, кто с нами сейчас, чтобы обратную связь дали? Все ли слышно, все ли хорошо видно? Я вас вижу и слышу. Нет, я тоже вижу слышу, но я просто к тому, что... Да, веду вас. Да. Все хорошо. Нет, все, да, пишут, все, все хорошо, все отлично. Продолжаем. Средний да. возраст. Вот, да. Средний возраст – это вот этих жалоб от пациентов, кто моложе, от пациентов, кто старше. И здесь опять же мы стараемся с пациентами, скажем так, выделить жалобы первостепенные, да, которые хочется решить сейчас, получить результат здесь и сегодня фактически, и те жалобы, которые, может быть, беспокоят пациента, но беспокоят второстепенно. Я не сторонник выполнения очень больших объемов, которые, на мой взгляд значительную травму наносят организму, и в плане реабилитации это тоже достаточно сложно и тяжело для пациентов. Не все пациенты даже психоэмоционально готовы работать сразу во всех отделах лица. Поэтому вот как раз у пациентов средней вот этой возрастной группы, мы под, я предлагаю, мы выделяем, значит, то, что мы можем сделать здесь и сейчас, да, мы это делаем, мы это планируем, мы получаем результат, мы Проходим реабилитацию, мы знакомимся с нашим косметологом, которая, скажем так, отстраивает эти кирпичики для того, чтобы вырос, да, такой красивый <с> результат. <кирпичик> и дальше мы уже оцениваем лицо. Я вам могу сказать, что в большинстве, ну не в большинстве а половине случаев, пациент говорит, знаете, все отлично. Я не хочу больше делать. Давайте мы подождем какое-то время, а потом я приду, и мы уже поработаем в других. Вы после работы с косметологом, да? Конечно. Я понял, да. Угу. Да, потому что э, я, это я, я решаю проблемы, скажем так, количественные, да, косметолог uh -huh. решает качественные, когда я что-то... Избытки. Убираем да, да, говорят... избытки. Вот, если же пациент какое-то время ко мне приходит и говорит, да, Дмитрий вы знаете, вот мы с вами это выполнили, я очень довольна, у меня все хорошо, давайте, допустим, следующие проблемы. И мы решаем следующие проблемы, допустим, работаем в нижней трети лица, опять а быстро проходит реабилитацию, да? это не это не большой объем операции относительно небольшой, все спокойно, все хорошо, дальше подключается наш косметолог, реабилитация, он довольно счастливый, и когда он встречает меня где-то, может быть, вне клиники, он рад, да? у него приятные воспоминания, вот это потому что я встречал ситуации, когда пациенту делают все сразу, пациент несколько месяцев останавливается, потом нежелание видеть клинику, доктора и вообще все остальное, несмотря, может быть, даже на потрясающий результат, ну, вот такого, наверное, быть не должно. И мы в таком ключе стараемся работать. Пациенты иногда и уговаривают, давайте делаем все сразу, да? Наша задача все-таки включить здравый ум и дать пациентам то, что надо им дать. Вот. И третья, вот... не, ну, Здесь и цель, да, цель пластической хирургии – это освежить, сделать лучше. И а, как раз, а, чтобы женщина минимально выходила из какой-то зоны комфорта по времени с собой. Да, если она должна уехать на полгода куда-то, чтобы потом появиться. Да, и может быть, а, ну, я не знаю, я как мужчина говорю о том, что да, ты должен увидеть, что женщина изменилась. Изменилась в хорошую сторону, но у тебя не возникало... Ощущение, что она у супер пластического хирурга сделала шикарное противный Если ты не какая-то там телезвезда, где с экрана, ты где-то там видишь, и там видишь редкость да. человека. Да, то есть, действительно, то есть пришел человек свежий, обновленный, чуть-чуть как бы вот э, что-то с ним произошло, да, но не возникало мысль что, так сказать, он переносил какой-то сложный оперативный мешатель, да, коррекцию сделать, да, это увидеть, да, это бросается в глаза, что она стала выглядеть лучше, но не настолько, чтобы это вот, я правильно понимаю, да, то есть вот эти вещи все, да, да. да знаете, я могу сказать э, очень важным и такой очень высокой оценкой для меня и для пациента в том числе является такая фраза. Значит, естественно, э, пациент наш, да, оказывается на работе после операции или там где-то среди друзей, едет, может быть, в рамках, встречает своих знакомых, ему говорят такую фразу, э, ты знаешь, там, ты потрясающе выглядишь, что с тобой случилось, да? И пациент говорит, знаете, я просто хорошо отдохнула. И да. люди, вот это я считаю, что самое высшее степень, значит, с вами работы, да, потому что ни у кого не возникает ощущения, что пациент сделал операцию, это четкое, вот, есть понимание, это вот этого. Вот, поэтому, да, мы стараемся, но я все моменты, все нюансы, все тонкости проговариваю с пациентом, потому что тут надо, наверное, сделать еще акцент на чем. Есть операции, которые, операции, манипуляции, может быть, так это можно сказать, которые дают потрясающий результаты сейчас, месяц, два, три, но через год-полтора-два пациент придет и скажет, вы знаете, я у вас год назад сделал, там, допустим, нижнюю блефаропластику, да? у меня сразу после операции все было хорошо, посмотрите, что со мной стало сейчас. Это в тех, когда радикально удаляется жир, когда оголяется возникновение, и так далее. Вот с этой проблемой бороться очень сложно. А, кстати, часто спрашивают, а, так сказать, есть ли какие-то сроки длительности да, и эффективности этого оперативного мешательства, нужно ли сделать повторно вот, так сказать, вещи все. Вот мне кажется, здесь вы важно заметили суть одну, да, о том, что как раз правильная работа с косметологом в данной ситуации, да, в совокупности использования методов в начале консервативной терапии, инъекционной терапии, да, добавление каких-то хирургических определенных элементов, а опять в сочетании с косметологом вместе, да, так сказать, по мере возникновения каких-то проблем и возникновения еще что-то, опять подключение пластического хирурга, то есть это некий процесс, вот чтобы понимание было у женщины, можно, конечно, шашкой рубануть однократно, да, пытаться что-то сделать, и это как у любого человека, ей Кажется, что вот так вот раз, сейчас пальчиком, да, и все, я вышла, мне 16 лет, красивые женихи все выстроились за мной. Вот, но на самом деле я всегда и своим пациенткам да, с заболеваниями говорю о том, что это определенный процесс, да, который требует от вас внимания, да, вот как бы мне кажется, то же самое внешность, да, это и питание, и образ жизни, и высыпание, да, и какие-то, то есть вот эти вещи, это уход за лицом, уход за Кожи, тургор ее там питание, определенные какие-то инфекционные вещи, и какая-то коррекция хирургическая, которая позволяет. Так сказать, нанести вот эти вот последние правильные штрихи, которые дадут вот именно то, что вы говорите, длительность, наверное, эффекта, да, вот, без хирургии добиться этого сложно, да, или где-то какие-то выраженные изменения, там, я не знаю, там, второй подбородок, или висит, там, какая-то шея стала там плохая, или действительно сомкнулись глаза, или еще что-то, то есть у нас у всех с годами в толсту щеки там уходят вниз, еще, то есть вот эти вещи, которые уже исправить не хирургически нереально и подключается к хирургии. Вот, насколько я правильно понимаю, то есть, это вот как раз политика именно такая до да, подхода это к э, оценке, так да. Идти надо от менее сложного к более сложному постепенно, и э, здесь надо сказать еще о чем а, все-таки надо, чтобы, если, допустим, косметолог, а косметолог чаще всего длительно общается с пациентами, это многолетнее знакомство, это часто регулярные визиты к косметологу, вот самое главное иметь очень грамотного косметолога, который в какой-то момент скажет, вы знаете, вот в данной, в данной ситуации лучше сделать хирургию, да, потому что косметология на сегодняшний момент, наверное, одна из самых активно развивающихся специальностей, причем это настолько активно происходит, что даже я со своей энергичным со своим подходом к делу, даже я не успеваю но, что происходит и самое главное в какой-то момент сказать стоп, да, сделать хирургию хорошую хирургию, правильную хирургию, честную, полноценную дальше вернуться к косметологу и уже на ту хирургию, которую сделали, допустим, мы, косметолог уже действительно этот результат и он сделает его сияющим, да, mm -hmm. потому что сияние mm -hmm. Вот это вот эффект вау, в том числе отвечает коже, кожи, цвет кожи, пористость кожи, наличие отсутствие пигментации там и так далее. Это все проблемы косметологически. И как конечно... вернуться к проблемам, как раз. Лица, то есть мы обсудили верхнюю часть, да, да. Так сказать есть в э, это самое, варианты, в какой ситуации все-таки блефропластикой заняться, Мне что еще вы делаете, да, просто ну, немножко вот так поконкретнее рассказать пациенткам, чем вы занимаетесь, или там, что можно в клинике сделать. По э, ринопластике я понял, что проблем никаких нет, шикарный врач есть, который делает любые абсолютно оперативные вмешательства, изолированно и в совокупности с вами вместе. Да. Вот. А что еще? По поводу блефоропластики, значит, я здесь отвечу следующим образом. Если есть показания блефоропластики, надо ее, естественно, делать. Что значит показания? Mm -hmm. Это наличие избытка кожи в области верхних век, в области век. Это наличие жировых грыж, выраженные, опять же, в области верхних век, в области век. И мы в этом случае А мы гры... грыжи – это что такое? Да, да это, это орбитальный жир. То есть mm -hmm. орбитальный, да, это такая вот... Костная, костная структура, которая имеет полость, которая имеет объем. В этой, в этой скажем так, коробочке костной находится глазное яблоко. И для того, чтобы глазному яблоку там было комфортно, около него со всех сторон, сверху, снизу, изнутри, снаружи находится жир. Матушка а, такая, которая, которая удерживает. Воду, да. да, он выполняет амортизационную функцию, И с возрастом, когда связочки, которые удерживают глазное яблоко, несколько ослабевают, а глазное яблоко начинает давить на орбитальный жир снизу, а септа, есть такая перегородочка, которая удерживает жир в орбите, она тоже становится с возрастом такая слабенькая, тоненькая, она пролабирует кпереди, и мы видим такие грыжевые выпячивания. Это, это внутренний, это орбитальный жир, который, с которым надо работать очень осторожно, потому что этот жир несет не только амортизационную функцию, этот жир это очень удобный и очень важный пластический материал, который позволяет нам во время той же нижней блефаропластики, расширенной нижней блефаропластики, используя его, не удаляя его, восполнить объемы, выровнять поверхность, где-то там, где мало добавить, там, где много немножко убрать и так далее. Поэтому как раз вот если такие проблемы, если пациенты действительно это видят, и я это вижу, и мы это да, мы выполняем блефаропластику, причем очень часто блефаропластик опять же, комбинировать с эндоскопическими операциями в области. И так, комбинированный подход дает действительно потрясающие результаты. Мы это видим. Вот. Что еще, если опускаемся мы ниже, кроме да? да. Какие важно. проблемы основные? Очень важный момент, очень важная зона – это нижняя треть лица и шеи. Рассматривать вот эту зону всегда вместе, потому что возрастные проблемы, они чем его комбинированные решая проблемы в области нижней трети лица мы опосредованно решаем проблемы в области лица. значит здесь эндо видеохирургия к сожалению не совсем удобно почему потому что здесь очень важным нюансом является избытки тканей да если есть избыток, для того чтобы проблемы решить надо его каким-то образом удалить эндо видеохирургия не позволяет удалить большие площади избытки Диссекцию мы можем выполнить да действительно это вот для того, чтобы ткани очень значимо радикально переместить, я говорю это так, поставить в правильное нужное положение избытки удалить, здесь нужен такой достаточно большой удобный подход, и здесь лифтинговые операции, это, ну, так, общее название, это подтяжка, лифтинг, нижний третий лица и шеи операция, которая как раз позволяет, решить те проблемы, поставленные перед нами задачи, и выполнить ее мы можем тоже в нескольких вариантах. Мы можем выполнить ее, если это пациентка такого астенического типа, нет избытка объемов, да, вроде как ткани ушли к низу, нам надо подчеркнуть контуры и так далее, мы можем выполнить лифтинг так называемый неизвестионный, то есть небольшой травматичности. Есть методики, шовные методики, которые позволяют позитировать, Ткани в правильном положении, и у таких пациентов дают потрясающие результаты. В этом случае реабилитация будет достаточно быстрой, синяки и отеки будут не сильно выражены. Но если это пациентными операции, Вы имеете Jared, в виду о, ни... о тех речь сейчас шла, да? А то... Нет, я имею в виду. <шёл> а я имею в речь об операции, но операция в таком малоинвазивном, очень uh -huh. э, таком экономном, э, нетравматичном варианте. Вот. Mm -hmm. и конечно, с быстро, если... с быстрым периодом реабилитации быстрым периодом реабилитации, да и конечно если это значительный гравитационный птоз это брыли, это э, шея да, полное отсутствие шейно- подбородочного угла который э, должен быть который является признаком молодости маложалости скажем так э, наших пациентов конечно есть только э, ну, вот такой диссекционный вариант который позволяет нам все структуры, а очень важная структура называется SMAS, это поверхностная невротическая система, которая, в которую я имею колоссальные возможности для перемещения тканей, для позиционирования их в нужном, в правильном положении. Но это, это не значит, что в этом случае будет очень тяжелая, большая, объемная реабилитация. Опять же, да, мы владеем методиками, которые позволяют выполнить эту операцию в очень таком щедящем варианте с сохранением артериальных, венозных структур, сохранением зон для лимфатического оттока. И что самое главное, опять же, мы имеем большие возможности да Мы помогаем пациентам, проходим этот период, скажем так, вместе быстро и удобно. Очень часто да, после таких операций пациенты в течение недели ходят в бинтовых повязках, это все очень удобно, это действительно напрягает, мешает пациенту плохо пациенты очень эмоционально возбуждены недовольны и так далее значит я хочу сказать что мы работаем по методике без повязок вообще это очень важно да, это, это очень важно да мы повязку накладываем на первые сутки на следующий мы эту повязочку снимаем пациенту моем голову у нас есть возможности профессионального медицинского мытья головы а, да, да потому что там такие да то есть обра обработка Поле была чуть-чуть кровь, где-то еще да, какие-то да, вещи да, привезти. Волосы для женщины это очень важно. И пациентка и пациентка на следующий день после операции с намытой головой, счастливая, довольная, выпила чашечку, там, допустим, вкусного кофе, пообщалась со мной как с доктором. Это счастливый, довольный пациент, который продолжает значит, лечиться, находиться в швейцарской области, мечтает, требует желания, строит планы вот, и так далее. Поэтому... Это действительно так, это вот, вот наши возможности, вот то, что отличает нас от, скажем так, всех на арене. Это то, что мы можем пациентам дать нечто большее, дать нечто лучшее. Я считаю, что это, это важно и это действительно вот, э, требует нашего внимания. Какие примерно по длительности эти оперативные вмешательства? Понятно, что они проводятся под общим обезболиванием, да, обязательно? Да. Ну, если мы имеем дубле про пластику, можно делать подместные, я не знаю, делаете вы или нет, стоит ли это делать, то, что, может быть, многие просят. Вот. Я, например, сторонник вообще делать любые манипуляции, которые вызывают у человека боль, но сейчас уже современный мир, анестетики настолько ушли далеко вперед, они настолько безопасные. то есть мы применяем американские анестетики, никакого, как я всегда вульгарно говорю, отходника никакого нет, то есть человек просто глубоко поспал, проснулся и все, то есть без проблем, да? то есть обширные вмешательства понятно, а это самое на глазах блефора подместные еще... Остаются варианты. Вы знаете, биология наша с вами схожа. Я считаю, что в XXI веке, имея возможности, которые мы сегодня имеем, и эти возможности использовать, это совсем неправильно. Я ну, не знаю, проживать жизнь, наверное, зря в каком-то. Ну, вот Есть пациенты, которые просят, да, действительно, верхнюю глифопластику, только верхнюю глифопластику выполнить под местной анестезией. Да, мы это делаем наши, анестезиолог, кстати, в любом случае присутствует, он наблюдает за состоянием пациента, и анестезиологи, они волшебники, они имеют возможность сделать вот этот местный, местную анестезию таким образом, что пациент вообще ничего не почувствовал. Он вроде как и не спит, вроде как и спит, со мной разговаривает, общается, рассказывает там какие-то истории, строит планы. Но я, как, но я как хирург всегда говорю о том, что мне кажется, пациент, вот у меня и Иногда психологии непонятно пациента, да, то есть он готов идти на местную анестезию, потому что обследование перед местной анестезией да. нужно сдавать меньше. Вот мне непонятно, то есть ты кровь сдал там еще чуть-чуть больше, да, тебе нужно там, условно говоря, там, так сказать, там электрокардиограмму более расширенную снять или еще что-то там сделать, и все, и ты готов терпеть на столе, ну, вот все равно какие-то не, неудобства, неуюты не определенные есть, я не имею в виду боль. Да, но все равно какие-то психоэмоциональные определенные вещи, да, вот лишь бы не сделать какого-то лишнего анализа. Понимаешь? Я, вот да, это, да, я, да, я Абсурдно звучит. Да, я еще раз повторяю, что я, если иду навстречу пациентам, и, ну, есть какой-то страх наркоза, а наши пациенты очень часто боятся наркоза. Они боятся меня с инструментами трудафика, mm -hmm. А почему? Потому что наркоз это что-то такое, знаете, э, вот э, это полная потеря контроля над собой, да, и контроль над Поэтому, видимо, пациенты этого боятся, и вот э, как бы в каких-то моментах... но я всегда говорю, вы представьте самолет, да, вот вы сели это самое в самолет, все, вы доверились уже да. штурму. Никаким образом влиять вы вообще на ситуацию не можете, ни на состояние технической самолета. Ни на его там автопилот, ни на навыки этого, значит, самого пилота, да, ни на погодные условия, ни, ни на что абсолютно, да, то есть нужно просто расслабились, доверились, все, и едем. То же самое и здесь, понимаешь, то есть постоянный контроль, такие люди есть, которые пытаются и а, хотят контролировать каждый шаг в жизни, каждую секунду, но по порой этого не надо делать, да? нужно по течению вот так отдаться, плыть, вот, если это в правильных руках вас принесет именно к хорошему берегу, правильный результат всегда будет хороший. Значит, под общим обезболиванием, да, средняя длительность оперативного вмешательства сколько Вы знаете все по-разному почему потому что в нашей работе очень очень важный такой тонкий прецизионный подход а я могу в принципе объяснить такой большой хороший фейслифтинг сделать очень быстро но в mm -hmm. этом случае да мы не будем наверное все таки говорить там о каком-то качестве хорошем рубцов позиционирование тканей там правильного симметричного и так далее очень много времени уходит на вот эту тонкую тонкую очень деликатную работу поэтому наши операции да они чуть более продолжительные может быть чем там хирургические но зато в этом случае мы даем пациентам вот то то качество ту результата которая должна быть поэтому где-то ну там от 2 до 4 часов но опять же когда меня пациенты спрашивают да доктора сколько я буду под наркозом сколько я буду находиться в наркозе я говорю так куда-то торопитесь нет я тоже не тороплю. Вот позвольте мне не торопиться сделать свою работу качественно высокопрофессионально, профессионально до да, получить потрясающие результаты быть довольны и вам и нам вот... Но здесь нужно отметить, что в современной анестетике, анестезия, особенно если мы работаем на мягкие ткани, это не полостные оперативные вмешательства, не в полости груди, не в полости жата, так сказать, Как у нас обычный сон, я тоже им говорю, вы сколько спите? 8 часов. То есть вы можете проспать спокойно 8 часов под анестезией абсолютно безвредно без этого, потому что это газовая анестезия. Вентиль открыл, человек уснул, вентиль закрыл, он проснулся. Да? То есть проблем тут абсолютно никаких нет. То есть здесь длительность анестезии не играет никакой абсолютно роли. Играет роль кровопадки потери, есть она или нет, связана с какой-то травмой там, обширной или нет. В плане абсолютно час два три четыре или пять роли никакой не играет. Так, с лицом у нас все понятно, да? Двигаемся куда? Ниже? Грудь? Ну давайте, давайте поговорим. Или может И быть мы на сакцию либо структурные вот эти вещи. Давайте, сказать, мы... давайте я скажу пару слов про грудь. Значит, угу. в мы, мы можем что сделать? Мы можем увеличить, уменьшить, подтянуть. Угу. Опять же детально с пациентами все это обсуждаем, проговариваем. Я никогда не уговариваю пациентов не хочет ставить импланты, но при этом, если действительно они нужны и объема не хватает, да, естественно, я об этом говорил. Мы на сегодняшний момент, несмотря на то, что а, там существуют санкции, и так, и логистические и так далее, наша клиника, Швейцарская университетская клиника, имеет полный спектр всей в наличии расходных материалов, именно тех, которые нужны. Нас, ну, речь да, идет о выборных всех разных, да, да. Да, да, да, немецкого производства, швейцарского производства, американского, японского, это как и у нас в хирургии, в гинекологии, да. то же самое в пластической хирургии, абсолютно верно, мы заботимся об этом. У да. нас, да, уложены хорошие связи с поставщиками, поэтому здесь проблем никаких нет, вы можете быть уверены в том, что для, для работы с вами будет использоваться не то, что есть, да, а то, что надо именно вам. Вот, по ну, наверное, смысл есть сделать акцент на уменьшении груди, потому что увеличение да, это, это, ну, это операция, да, подтяжка тоже, но на мой взгляд, самой сложной, самой такой непредсказуемой операцией является именно уменьшение груди. Мы владеем несколькими вариантами, несколькими методиками. Есть опять же работы которые позволяют получить тот объем, который хочет причем а, без болезни, да, я хочу сделать акцент, у наших пациентов после операции на молочных глазах ничего не болит вообще. Это действительно Это так. Важно. Это очень важно, потому что если зайти в интернет, почитать отзывики, то пациенты пишут... Да, что, подняла что руку, все, упала от боли, да, да, да, у наших пациентов, у наших пациентов, независимо от объема сложности операции, болевых ощущений нет никаких. Это особенности нашей техники, это наши авторские подходы, которые позволяют э, вот, э, пациентам максимально комфортно все дело, значит, э, пережить, скажем так, пройти и получить хороший результат. А по поводу послеоперационного белья еще скажу. Мы, у нас несколько линей после операционного белья, пациент носит его длительно, поэтому очень важен момент удобства и комфорта. Мы работаем с лучшими линейками, с, теми, с тем бельем, которое фактически я, наверное, ну я не могу сказать, что я испытал на себе, но опыт большой, и тот, ту обратную связь, которая получает пациентов, она позволяет мне сделать вывод что лучше, что удобнее. Поэтому э, у нас это есть, все есть в наличии, белье очень удобное, комфортное, и мы, я, скажем так, научу вас, пациентов потенциальных, как это можно носить, при этом получать удовольствие. Да, это тоже ну, По крайней мере, насколько я понимаю, это 50% успеха, правильное белье и послеоперационная реабилитация, это чтобы очень вот правильно все и форма была, да, и да. отеки все ушли верно, да, и с да. рубцами там все хорошо было. Да, да, это mm -hmm. очень важно. Поэтому мы тоже уделяем большое внимание. Белье у нас качественное и удобное. А, по поводу липосакции по поводу абдоминопластики. Здесь э, я бы э, сделал акцент на чем. Я думаю, что, может быть, мы потом с вами проведем еще совместный эфир по симультантам операции, потому что mm -hmm. вот, это тот раздел, который для нас очень актуален. Мы это делаем одномоментно, это очень удобно. Вникать в подробности пока не будем. Э, значит, По поводу липосакции хочу сказать следующее. Я на сегодняшний момент сделал такой, мне кажется, жизненный выбор. Очень важный э, липосакцию неважно где бы я ее не делал я выполняю только на аппарате пал липа пал липа аппарат для вибрационной липосакции мы его имеем в клинике аппарат новый аппарат современный аппарат очень хорошего качества все расходные материалы аппарат американского производства надо сказать все расходные материалы для этого аппарата мы имеем в наличии в полном объеме, в котором надо, значит, что он позволяет? Вот эта технология вибрационной липосакции, которая позволяет очень тонко, очень деликатно, мало травматично прорабатывать те зоны, которые нам нужны, при этом за счет вот этой поступательной вибрации мы сохраняем сосуды, да, артериальные и ток и отток, и что очень важно, лимфатические сосуды. Поэтому реабилитация... А просто... что делается при обычной липосакции? Вот Все в чем разница их, да? При обычной липосакции, значит, это конюля. Конюля это тупо конечная игла, на конце которой есть отверстие, создает отрицательное давление, и я Бак. механической рукой возвратно-поступательное движение, разбиваю подкожно-жировую клетчатку, и с помощью отрицательного давления я, как бы, захватываю этот жир, отрываем его да да отрываю его вибрационная липосакция это ну, я скажу так по сути то же самое но вот эта вибрация она позволяет этот жир отрывать знаете вот как если допустим представить гроздь винограда да отрезать, подробить его вначале или да. виноградинками очень тонко очень деликатно при этом сама вот эта структура да сосуды питающие и так далее это все остается интактом это действительно так это очень вот важно я в своих постах показывал, когда мы, допустим, делаем липосакцию, а потом идем на абдоминопластику, да, я поднимаю лоскут, и я вижу эту картину, когда тот жир, который мне надо было убрать, я убрал, а те сосуды, которые мне надо было оставить, я их оставил. То есть это работа, это, это действительно так, это не придумано, мы это видим. И ну, то есть внешне, внешне это чем проявляется, да, то есть мы видим, что, во-первых, можно более ровно, деликатно да. убрать, да, без каких-то ям и остатка жира, Второе, значит, меньше синяков, да, естественно, если мы не отрываем сосуды, гематом меньше, в соответствии с этим, если нет бугров, нет гематом, то после реабилитации будет более ровная, нежная поверхность, да, реабилитация имеет более короткие сроки, понятно, да, так сказать, меньше отекает и меньше там всех этих дел, то есть вот это вот, это вот и визуально, и функционально и это лучше, чем обычная липосакция, так сказать, высасывая, отрывая жир, так сказать, с корнем, да, с кровотечением, да, то есть вот это вот отличается очень сильно, да. да. Меньшая травматичность по всем, как бы, направлениям, скажем так, возможным, и после любой, любого какого-то механического воздействия на ткани, ткани всегда а, есть такой эффект э -э -э эксудации, да, когда угу. например, определенная такая вот полость Жидкости тогда при, этой, при этом варианте, поскольку травматичность намного меньше, эксудоидная ткани, она тоже становится значней. Еще Поэтому раз, это называется PAL, да? да? Пал, да. Power Assisted Liposuction, То есть это липосакция, mm -hmm. а, с, а, значит, воз... с вибрацией. да, Вибрационная mm -hmm. липосакция. Mm -hmm. Пал липосакции. Mm -hmm. Информации очень много, а, очень много, а, значит, у меня информации в аккаунтах об этом. Ну и я думаю, что в конце сегодняшнего прямого эфира, поскольку мы уделяем ему большое внимание, я в ближайшее время обязательно сделаю несколько постов об этом и с, опять же, трансляции за персоной, да, когда мы показываем действительно аппарат, что он представляет, какие у него преимущества и так далее. Вот, поэтому... ну, я смотрю, сейчас к нам присоединилось новое огромное количество людей. Просто я напомню о том, что мы сейчас ведем речь о швейцарской университетской клинике, которая располагается в городе. Москва. Вот. А дальше мы сейчас беседуем, совместно ведем прямой эфир с руководителем отделения пластической эстетической а, хирургии и косметологии Зимин Дмитрий Александрович, как раз, а, кто выполняет эти все оперативные вмешательства. Он сейчас опять озвучит свой телефон, электронную почту, как можно связаться с ним, и мы приступим с вами дальше, потому что я просто отсечение некие делаю, потому что кто-то уходит, кто-то приходит на прямой эфир. Как связаться с вами, Дмитрий Александрович? телефонная линия, отдельный менеджмент 8962-660-9609, удобный, очень простой телефон, легко можно запомнить. А, телефон, электронная почта, куда можно написать, задать все вопросы. Я лично в кратчайшее время максимально вовлеченно, ответственно, полно отвечу. Дмитрий, 029, собака, gmail.com. Хорошо. Но мы обязательно это под прямым эфиром координаты все еще оставим. Я еще раз напоминаю всем нашим слушателям о том, что этот прямой эфир мы обязательно сохраним, причем и в Инстаграме, и ВКонтакте он будет, и в моем Инстаграме, и у Дмитрия Александровича, и в ВКонтакте клиники, и в ВКонтакте в моем, и на сайте. То есть вы всегда можете к нему вернуться и... Дойти. Вы вопросы задавайте обязательно, да, потому что мы так немножко узурпировали власть вашу, я имею в виду власть слушателей. Вот, да, много очень говорим. Значит, один вопрос был здесь. То есть, если есть, значит, мастопатия, можно ли делать какую-то реконструкцию на олочной железе? Вот был вопрос. Алло, слышно меня, да? Не прервалось? Да-да-да. Да, да. Вопрос, вопрос был, значит, у аудитории. Если есть мастопатия, можно либо что делать с молочной железой в плане реконструктивной пластической хирургии? Можно, однозначно можно. Мастопатия, опять же, это такое выбирательное понятие. Каждая вторая женщина имеет в той или иной степени проявления варианты мастопатии. Поэтому это нормальное состояние. Возрастом железа имеет определенную функцию, да, лактации эта функция была реализована, причем не единожды, конечно, проявление этой мастопатии есть. Что здесь очень важно? Важно обследование УЗИ молочных желез маммография и консультация профессионального онколога. Я обращаю этому большое внимание. Я всегда смотрю очень тщательно пальпирую молочные железы, оцениваю э, зоны регионарного лимфотока. Э, и так далее. И поэтому я, э, значит, те, тем самым я могу объяснить, почему я э, про пациентов, идущих на маммопластику, допустим, УЗИ сделать в нашей клинике. Потому что это то, на основании чего мы принимаем определенные Мишень, да. Ну и стоит отметить, что в клинике можно сделать и маммографию в нашей, и УЗИ в швейцарской клинике, да, и э, пройти консультацию мамолога. И если что-то потребуется симультанно, одновременно, например, удалить какое-то обухлевидное образование, да, так, так сказать, если оно там не носит злокачественного характера, то все это можно сделать одновременно с помощью специалиста маммолога, пластической хирургии. Э, то есть сразу сделать и вылечить болезнь и сделать какую-то реконструктивную пластическую оперативное вмешательство на молочной железе, да? Насколько да, я понимаю, да. это так что и делается. Это, да. Возможности mm -hmm. очень большие, причем если э, мы действительно определяем какое-то образование, у нас возможность выполнить функцию этого образования в том числе под ультразвуковой навигацией, э, получить материал, выполнить действие, убедиться в том, э, какого генеза это опухолевидное образование и избрать нужную у ну, нас... То есть это имеется в виду до, до оперативного вмешательства провести детальное обследование, быстрое, детальная гистологии и цитологии делать за один день. То есть не надо 7-10 дней ждать, то есть вы можете из региона приехать, я еще напоминаю о том, что можно обследование все сделать в клинике, буквально за полдня, за несколько часов. То есть вы приезжаете, делаете обследование, вот, и в этот же день или на следующий день можете уже идти на оперативное вмешательство. Принципиально связавшись с Дмитрием Александровичем заранее, вот, даже пройдя онлайн-консультацию, условно говоря, да, вот так же визуально и показать там что-то, обсудить все эти вещи, все, и уже четко приезжаете, зная, на что едете, вот, так сказать, сколько это будет стоить, все предварительно обсудите с ним и обсудите с как раз Ольгой, с помощником Дмитрия Александровича, да, значит, для блефоропластики какие необходимо пройти обследование перед оперативным вмешательством? Ну, это достаточно стандартный перечень, значит, это общеклинические обследования, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия, гулограмма там, и так далее. Это э, необходимое инструментальное обследование, электрокардиография, обязательно грудной клетки. Да, мы с вами живем в эпоху определенной такой вирусной проблемы, да, которая... Слезан, да. которая продолжает добыть ни в коем случае нельзя списывать это с в этом плане мы пациента обследуем очень тщательно, потому что риски опять же очень высокие, наша задача риски минимизировать а, каких-то специальных методов обследования специализированных для планирования реформации нет, если у пациента есть жалобы со стороны а, органа зрения, да, я обязательно этот офтальмологически выясняю если действительно жалобы я назначаю консультацию офтальмолога но это вот именно в частном случае, да, когда в этом есть необходимость мы... А вообще, а вообще по лицу что-то еще дополнительное нет, да? То есть то же самое, да, делаем... примерно одно и то же. Есть, есть нюанс один, если я, я всегда э, прошу пациентов выполнить ультразвуковое исследование сосудов шеи, почему, потому что mm -hmm. да, для того, чтобы им э, адекватно мне может, было удобно работать, то я на операционном столе поворачиваю голову, и иногда я голову поворачиваю достаточно положение, и если есть какие-то проблемы э, с э, э, скажем так, просветом сосудов, да, там могут быть атероператические пляжки, могут быть различные врожденные аномалии, там, повышенная извитость и так далее, это увеличивает э, э, интраоперационного тромбоза и э, гипоксии головного мозга в том числе, поэтому наша задача эти риски тоже оценить и насколько это возможно их минимизировать. Ну то есть УЗИ БЦА имеет в виду артерии, которые питают мозг, да. питают голову, да. Перед в области, в области, mm -hmm. обязательно, да. То есть по молочной железе, опять же, стандартное обследование идет, да, плюс мы уже проговорили о том, что УЗИ молочных желез при необходимости маммографии, при необходимости, если есть какие-то определённые образования, осмотр онколога с проведением функции, так сказать, перед оперативным вмешательством получения цит- или гистологического исследования, вот, и при необходимости планирования, так сказать, объема одновременного, коррекции и этого заболевания, да, и реконструктивно-пластической хирургии в данной ситуации. Если мы опускаемся ниже, то есть по липосакции мы вроде бы обсудили, коротко мы коснулись, вот, а кроме липосакции это вот просто убрать избыток жира, да, мы же можем его куда-то и вкачать обратно, да, то есть такое понимание есть как скульптурирование определенное, да, сказать, мы можем сформировать какие-то контуры тела заново, да, надо сказать о том, что жир, жир это универсальный материал, который можно использовать как на, скажем так, питающей ножке, да, то есть с сохранением питания. Вот мы когда говорили про я рассказывал о том, что да, мы жир не удаляем, а мы его каким-то образом перераспределяем. И когда мы делаем липосакцию, мы, аппарат ПАЛЛИПА, о котором мы с вами очень подробно рассказали, позволяет забрать жир таким образом, что жировая клетка, она будет сохранена, она не разорвется, масло, мыло, там или как угодно можно сказать, это будет полноценная такая жировая мульция, которую обработав определенным образом, подготовив ее, мы можем ввести в проблемные где объема не хватает. Это может быть тол. Это может быть там, объемы небольшие, это могут быть молочные <у -у -у -у> железы, <у -у -у> это могут быть ягодицы. Очень, очень э, хорошо, очень мне нравится, как жить в ягодичных областях mm -hmm. да это на мой взгляд оптимальный вариант коррекции они а постановку имплантов силиконов в ягодице. жир очень хорошо себя ведет прекрасно работает получаем потрясающие результаты а по поводу липоскульптуры да здесь нюанс какой вот эта вот вибрационная липосакция она позволяет выполнить туру позволяет выполнить липоскульптуру образом, чтобы подчеркнуть истинные э, линии, э, да, передней брюшной стенки, боковых, и так далее. каркас это... мышечный, да, то есть вот эти да. всякие контуры, да, да? да, да, да, да. Куб, кубики там, кому нужно проявить определенные, да, так сказать, косые мышцы живота, то есть вот это вот очень в данной ситуации важно, да. Это очень важно, и как раз такие возможности у нас есть, поэтому э, мы это делаем, очень успешно. Вопрос, вопрос есть. От чего зависит выбор доступа при мамопластике? А, ну, во-первых, от пожеланий пациента. Мы умеем слышать пациентов. Вот, если, если... идет речь? О разрезе в каких-либо местах? Вариантов доступа, да, ну, мы говорим наверное, про увеличивающую мамопластику. Основ... Три основных доступа. Это подмышечный, это околоареолярный доступ и это субмомбат то есть под железой. Доступ под железой я использую достаточно редко. Есть пациенты, которые хотят этот доступ, которые не хотят рубцов около ореол, подмышкой. А в чем преимущество этого доступа в том, что женщина субмомарный доступ сама не увидит никогда. Да, для того, чтобы его увидеть, надо взять зеркало и заговорить. Вот. Поэтому мне это очень важно. На мой взгляд, самый оптимальный доступ, это доступ, который позволяет выполнить еще коррекцию ореол, комплекс уменьшить ореолу в диаметре, каким-то образом с пигментацией поработать, около ореолярной и так далее. Это доступ около ореолы, очень удобный. Рубчик после операции будет располагаться в такой зоне, где в зоне перехода цветов. То есть пигментная зона переходит в пигментную. Это удобно, потому что это, на мой взгляд, с точки зрения очень выгодно. его не будет заметно. Да, и на сегодняшний момент возможности компонента, то есть возможность подобрать пигмент и этот рубчик запить в цвет ареолы, позволяет ну, фактически делать операцию без рукояток. Не, ну и хочется отметить о том, что то, что многие пластические хирурги подходят, что просто железа больше, меньше, да, а молочная железа это многокомпонентная так сказать, составляющие, да, это и сосок, и ареола, и форма, и размер, и объем, и направление, и прочие все эти вещи, то есть как раз если мы не только о реконструкции говорим, но и об эстетике, да, то есть это надо как раз все учитывать, да, и создавать ту молочную железу, которая прежде всего нравится пациентке, которая выглядела естественным образом, да, вот, и которая все-таки в конечном результате так сказать, принесла бы удовольствие как и пациентке, так и хирургу, который эту красоту навел и сделал. Вот здесь есть очень хорошее высказывание, которое пришло у нас в прямом эфире. Спасибо, очень информативный эфир. Много интересного узнал о вашей клинике, бесконечно доверяю. Красоту хочется бережно сохранить. Доверить можно только таким профессионалам, как в вашей клинике. Благодарю вас за такой хороший отзыв. Это приятно, что... Так сказать, мы не зря потратили это время и донесли, я думаю, многие вещи до да, вас. Еще раз говорю, что это первый прямой эфир. То есть, такое такой ознакомительного плана пробежались по основным так сказать, нозологическим форумом, да, по основным зонам, рассказали концепт свой. Я почему уже подвожу итог, потому что время прямого эфира у нас заканчивается, час мы ровно отработали, пролетело как один миг, незаметно абсолютно. Да, вот, значит, несмотря на воскресенье, погоду хорошая. я предлагаю всем обязательно сходить и провести эти выходные до конца хорошо и тщательно. Помните о нас, знаете о том, что мы в нашей клинике всегда поможем вам по любым вопросам. И я говорю о том, что мы готовы выполнить оперативные вмешательство и на щитовидной железе, и на молочной железе, и пластические, косметические операции, и, а, так сказать, в брюшной полости любые операции на желудке, на печени, на селезенке, на надпочечниках, в урологии, в гинекологии, все виды оперативных вмешательств, на брюшной стенке, вот, на венах, то есть на прямой кишке, да, так сказать, на половом члене, там, на влагалище. То есть вся хирургия а, у нас а, 16 разделов огромных, которыми мы занимаемся, и мы можем комбинировать все эти оперативные вмешательства, решать много проблем сразу, 90% всех обследований необходимых по этим всем мозологическим формам можем сделать в нашей клинике, очень быстро перед оперативным вмешательством, связаться с нами можно абсолютно легко, проблем никаких нет. Дмитрий Александрович оставлял свой телефон, я готов оставить телефон своей помощницы, если не дозвонитесь, там звоните мне, 8 222 1087 или пишите нам мой личный электронный адрес пучков кв собака вы его знаете я на крестоночку сброшу вот так сказать в любом случае контакт у вас будет обязательным вот мы работаем в швейцарской университетской клинике, это город москва вот всегда рады вам вот и я думаю что мы обязательно встретимся так сказать дальше в прямых эфирах в этой аудитории добавим еще и обязательно к СМИ тантологов, и обсудим эти вещи, да, гинекологов, которые занимаются эстетической хирургией. Вот, и таким образом мы, я думаю, всегда будем информировать вас о новом, о всем, помогать вам, делать вашу жизнь прекраснее, ваше здоровье лучше, ваш внешний вид еще лучше, да, чтобы вы радовали своих близких и прежде всего себя, своим хорошим самочувствием, своим хорошим видом. Вот, ну что, прощаемся с нашими слушателями, да, Дмитрий Александрович? за вас, к нашим, да, к нашим специальностям. Я еще раз хочу сказать, что я обязательно проконсультирую все последующие эфиры, чтобы максимально прошло информативно. У нас действительно очень молодая, энергичная команда. И я думаю, что они с огромным удовольствием поделятся знаниями, опытом, энергией, улыбками своими для того, чтобы у наших пациентов все было хорошо. Хорошо. Ну что, мы заканчиваем прямой эфир, Дмитрий Александрович, я попрошу вас сейчас, если можно, мне на электронку, именно на электронку, потому что я сейчас буду да. управлять прямой эфир, сбросить еще раз телефон Ольги, своей помощницы, да, свою личную электронную почту, чтобы я прямо сейчас внес забил, и через там, пару минут это уже будет выложено в Инстаграме, а далее будет на иные носители перенесено. Ну что, до скорых встреч, искренне ваш, профессор Пучков, всем хороших, прекрасных, позитивных выходных, как всегда говорю, делайте мир вокруг себя лучше, он развернется к вам правильной стороной, и, вот, и вы увидите на том, что жить на этом белом свете, несмотря на все сложности, прекрасно и хорошо, и будем благодарить Бога за это. Всех благ, всего доброго всем, до встречи. Всего хорошего. Всего хорошего.